Вит, смотри, какая красота. Смотри, какая красота. Ой, а что это такое вообще? Это собаки. Ну, собака же желтая. Это горнолыжные собаки. Оранжевые такие. А что такое синий? Синий это кошки. Какие? А какие? Ну, это не синяя, а голубой. Русская голубая. А -а, а, а зеленая. Видите, это не я.